Пожизненно на всех печать одна одноклассники По земле растерянные девчонки поменяли фамилии. Героини школьные, но никем не забытые идеи. Спустя какое-то количество лет мы ищем только не находим ответ.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 И правила Словно ниоткуда Просто буду знать и все вот так правильно. правильно Нас немного меньше, чем на фото Мы похожи и разные Видимся все реже мы Но все же это мы одногласники Спустя какое сила такая, где же ты не отпускает последний школьный раз? Веет. спустя какое-то количество лет Мы ищем, только не находим ответ И что за сила такая, где же ты не отпускает последний школьный раз?